Итак, давайте-ка тогда сейчас откроем первый кейс. Что, ну, выпадет? Ч ⁇ Ахуеть! Это первый кейс! Рублей, Я не знаю! Рублей, а. <свот> <Охуеть>. <свот> Это первый кейс, у меня еще 10 точнее уже девять ахуеть 17 рублей это но не это кейс стоит столько наклейка надо чекнуть сейчас чекну ну после раунда ахуеть просто хуеть первый кейс смрчик нам нахуй кто я да тоже еще может быть так это тут у нас хрустишь что что блять Иди чува, забирай господи. Что, <laughs> блять, что? Я же захуя. Я че убью через слово? Блять. Не, это про общее. Оп, попали хочешь? Ну конечно, блин, я в охуе.